Перед нами телефон Samsung C-170. Это довольно старая модель 2007 года. Хотелось бы отметить особенность одну. У него сейчас нельзя установить текущую дату нормально. То есть проблема телефона в данной модели, что текущие дата не устанавливается уже. А так телефон имеет встроенной памяти. Под мелодии картинки 600 килобайт. Вот я скачивал мелодии. Это скачанная мелодия тут. Хотелось бы отметить, что непонятно, каким образом тут регулировать громкость во время воспроизведения мелодии. То есть тут вообще нету способа регуляции громкости по ходу во время воспроизведения мелодии. Как я понял. Возможно, и... Возможно она есть, но я не знаю. Картинок нету, меня сейчас вот состояние памяти, смотрите, под картинкой мелодии. Всего 600 килобайт доступно. По поводу телефонной книги, тут доступно память телефона. 500 контактов, но дело в том, что там ограничения какие-то очень серьезные на длину контактов. Так, насчет интернета тут поддержится только WAP интернет, GPRS, ой, то есть только WAP профиль GPRS, интернет профиль тут не поддержится. Вот тут даже пункт называется VAP. и редактировать тут фактически ничего толком. То есть точку доступа нельзя настроить на интернет канал, только WAP канал принимается. Если я пробовал ставить симку ТТК. И у ТТК нету вап доступа к интернету. И настроить интернет пробовал в ней. Не получается. Интернет не работает. Так. А по поводу вообще сайтов. Ну, открывается только нормально один сайт. Полифония какой-то там... Ну или как-то так называется сайт. Вот я его даже сохранял. Вот. Ваб Этот сайт нормально открывается. Остальные сайты нормально не открываются фактически. Как телефоном я практически не пользовался. Там. Принимал некоторые звонки, вроде работают нормально. По поводу разъема под зарядку у него у конкретно этого телефона не работает. Разъем под зарядку нормально. Поэтому приходится лягушкой заряжать. Так, у него есть инженерные коды, вот, например, инженерный код для настройки яркости дисплея. Вот, смотрите, можно регулировать яркость дисплея, увеличивается, вот. Причем до 18 значения можно, и там вообще ничего не видно толком. Также есть код на батарею. Вот это состояние батареи текущее. Возможно есть еще какие-то коды, но я пробовал многие вводить, они не работали. Там 4 девятки, 4 восьмерки эти коды не работают, пишет неправильно запись или еще что-то календарь будильник будильник простенький Тут даже несколько будильников нет просто есть однократный на утренний ежедневный и все для радио у меня гарнитура нету чтобы проверить как она работает вот такой вот простенький телефон да в настоящее время им, конечно только для звонков можно пользоваться больше не для чего встроенных мелодий у него, кстати, достаточно. Смотрите. Одна. И качественные мелодии. Заметьте, какие они качественные. А это уже тоже скаченные. Видите, тут сразу и встроенные скаченные. Мне встроенные мелодии очень понравились, кстати, на этом телефоне. Ну, в общем, такой вот обзор телефона. Простенький такой телефон, компактный. По своему времени вообще, наверное, считался очень компактным телефоном в свое время. Потому что ну, сейчас практически ничего тоньше особо не делается. Только что райзер, когда модель была самая тонкая. А так очень тоненький телефон. На этом все.